Я решила сделать еще одну маленькую, коротенькую часть с выводами. И объясню, почему. Вы сами увидите сейчас, насколько не похоже то, что я делала, с окончательным вариантом. Потому что после того, как я отключилась, моя практика еще продолжалась и продолжалась, и продолжалась, и продолжалась. На следующий день тоже. И я не могла остановиться. Уж не знаю, что это за чудо-юдо такое. Но вот так, как есть. Значит... Расскажу, с чем я вышла из этой сказки. Все мои утерянные удовольствия оказались не просто блоками и комплексом, а программой неприятия, неудовольствия быть на виду из-за ожидания критики, оценки осуждения. Вот такое длинное название, сократить я его не могла. Вот. Но и кроме всего этого было какое-то прозрение, какой-то маленький свой инсайт. Значит, я смогла посмотреть на ситуацию с точки зрения взрослого, а не ребенка. И вот здесь хочу сказать, что, к сожалению, нам взрослым очень часто просто не хватает элементарных знаний человека ну, хотя бы вот каких-то базовых знаний психологии, детской психологии, да и не только. И... Я не знаю, было бы, наверное, очень хорошо ввести в образовательную программу ну, дисциплину там, социологию, начиная с детства, например, ну, чтобы можно было правильно распознавать свои эмоции и управлять ими и понимать лучше друг друга, вот, потому что как любое хорошее, как любое вообще, в принципе, можно воспитать с детства. И интеллект, он, эмоциональный интеллект, он тоже, он тоже накапливается. И вот, что-то я отвлеклась. Вот, возвращаясь к своей добыче, я думаю, что работа была хорошей. Правда, я довольна. Получилось очень необычно для меня самой, но словно не я рисовала. Знаете, когда не узнаешь почерк, очень много, очень-очень-очень много мелких и тонких нейролиний, создававших мельчайшую нейросеть. И вместе с этим очень жирные какие-то мощные линии поля. Словно поставленные стражи для охраны хрупкой, новосозданной, неродной сети моей, нового понимания и восприятия себя и чего-то там, чего там еще. Вот. И, а, и что еще было интересно наблюдать, как, вот как очень осторожно... Еле-еле касаясь карандашом листа бумаги, я буквально по-пластунски кралась к центру, проходя все фигуры, блоки, а оказавшись в самом центре, начала как бы обратный ход, уже высвобождаясь, выбираясь оттуда новой, обновленной, расправляя лепесток за лепесточком розы, моей розы, она раскрывалась и раскрывалась, а вот когда я уже остановилась, вот когда отключилась да, в, том, в третьей части, то уже я не видела ни ограничения квадрата, ни запрета замкнутого вот этого круга, ни болезненных острых углов треугольника, острых слов вот этих треугольника. А видела, просто видела прекрасный цветок в красивых оттенках оранжевого цвета удовольствия Сахархистаны, удовольствие. И вот словно бонус потом еще, не могу не сказать, что что-то вот такое небольшое каким-то ресурсом образовалось в правом верхнем углу. И я уж не знаю, что бы это могло быть. Но чем-то вот оно так условно напоминало такой бутон, типа зарождающийся ресурс чего-то приятного, надеюсь. Ведь работа про удовольствие. Вот. И я решила сделать этот ресурс начинающимся раскрываться бутоном. Буду наблюдать, названия пока нет. И интересно, кстати, будет посмотреть, смогу ли теперь продолжить работу со сватхистаной. Это я узнаю, когда буду создавать ресурс для нее, для левого, для, для заднего лепестка рот, на оси координат, род детище И вот там э, будет создаваться ресурс. И думаю, что я его вообще назову сундучок удовольствий. Вот пока такое рабочее техническое название. Ну и увидимся на Сватхистане, посмотрим, как оно что. А вы, пожалуйста, с удовольствием заканчивайте вашу работу. Не смотрите на меня, вот на эту розу. Может быть, у вас будет что-то свое, удивительное, эксклюзивное, индивидуальное и неповторимое. Обязательно хвастайтесь, показывайте. Очень интересно посмотреть, с каким уловом вы. Ну и все. Если вам понравилось видео и вы считаете, что кому-то это интересно или полезно, обязательно делитесь, вот не жадничайте. И ставьте лайки, мне приятно. И пока-пока.